Привет друзья! Скоро новый год, и я хотел бы вас поздравить, но еще я попрошу зарегистрироваться вконтакте, инстаграме или в твиттере, желательно вконтакте, так как, там я сижу больше всего. Поверьте, вы пожалеете, если не зарегаетесь. Если у вас есть аккаунт в этих трех соцсетях, ничего делать не надо. Объявление закончено.